Я уже второй год играю в шахматы. Шахматы! Очень много внутри агрессии. Было огромное желание выделиться. И вы вообще когда последний раз с Антоном дрались? Такие истории, Вот они, они самостоятельные. Как, супер! Супер! На, на, на... Спасибо, что вы это говорите. Это прям такой архетип. Меня пугает, когда я нравлюсь. У нас через неделю премьера. А что нам делать, Хабаров? У нас ничего не складывается. Давай на онкологию сдай анализы. Что с тобой? Мы тебя не узнаем вот мне легче работать вопреки. Такая психика. Вам помогает дочь? Будет по голосу, а... Да. Да, мне помогает дочь, ее зовут Камила. Камила, на самом деле, автор этого проекта «Дергачев инсайт». Именно она все придумала, и она, на самом деле, мой продюсер, наш продюсер. Ну, и она по, по голосу ей лет 17-18. Она я... выглядит лет на 14, но на самом деле ей немножко больше 18. Я понял. Камила уже у нас, на самом деле, закончила институт, училась в Бангкоке, училась в Праге. То есть она, на самом деле, уже девочка взрослая, но на Востоке мы обладаем практически все очень счастливыми генами, поэтому у нас все так хорошо. Мы все выглядим на 18, хотя нам всем больше. Это здорово. Это я сейчас работаю с режиссером Белозаровичем, тот самый режиссер, который, ну, во-первых, он герой озвучания многих, он озвучивал все. В «Сигаре в «Пятом элементе», потом в советском, ну, да, армянском мультике «Ух ты, говорящая рыба», помните такой мультик? Да, мультика? да, конечно. Да, он там озвучит этого молодого человека, который говорит, блоха с того берега моря, который орел летел, не прилетел. Так вот, значит, 70 лет. Каждое утро он делает 180 отжиманий, 180. Так. Каждое утро. И находится в такой какой-то фантастической форме, Он, в общем, как, как наш клинтыст. Но это тоже генетика, мне кажется, потому что у него такая шевелюра, в 70 лет такой шевелюр уже редко кто обладает. У него прям просто такой, ну, как Анжела Дэвис, чуть-чуть меньше. Вот. Поэтому такая вещь генетическая. Ну, генетика генетикой, но если отжиматься каждый день, то я думаю, что да, но как-то поддержка генетики неплохая получается, в общем. Да. у него а спросил, во сколько, во сколько вы занялись собой? Он сказал, 50. Я говорю, ну, у меня еще лет, лет 10 есть. Уже вот 10 а, мне то же самое говорил Марат Гельман. Он говорит, а, да. вам, вам сколько лет? Я говорю, мне 52. Он говорит, ну, мальчик мой, вам самое время заняться собой. Я тоже приехал в Черногорию, в 54 года бросил курить и понял, что на самом деле я не старый. А я не мог по горам бегать, потому что я задыхался от того, что у меня сигареты, а как только да. курить бросил и бегать стал по горам нормально. Так что, говорит, подумайте, вам самое время заниматься. Вы, кстати, велосипедист? Да, я очень люблю, да, да, да. Я очень походил пешком, велосипед, ну, правда, вот я готовлю сейчас к операции, разрыв миниска был, Но ну, это такая плановая операция, да. ничего страшного, быстренько сделают и все, оторвался миниск, ну, ничего, все бывает. Вот. Вчера, правда, играл с ним спектакль, никто не заметил, наколол себя. Да, у нас, <соходящий> а, у нас а, на самом деле была, мы же на самом деле тоже прокатчики, мы, мы возим людей, <гум> антрепризу. У нас была история, когда а, прямо перед а, концертом а, Леонтьев а, в Астане, очень сильно ударил ногу и вообще у него подозревали перелом. На 40 минут задержали концерт, а это вот было где-то года три назад, то есть, ну, около 70 уже Леонти, да? Вот он обкололся и он отработал, а он же еще, если видели, он же еще танцует активно очень на своих концертах, он же сам прыгает в 70 конечно, своих. Вот, поэтому да, он еще да, обколотый вот да. с этой ногой, и он еще там так выдавал, он временами так чуть-чуть на кого-то сзади присаживался, на какого-то мальчика, а потом опять прыгал. Да, То есть, ну, да. такие штуки, которые, да, вот so, у вас... Артистических людей, да, и они бывают. Вот когда вот человек должен работать, так он работает. Я думаю, что это мы еще какое-то такое научное, ну, как биологическое объяснение. Потому что, ну, нормальный артист, уважающий себя, он все равно волнуется, волнуется сильно перед выходом на сцену. Это другое волнение. Это адреналин. И он, видать, там все заби забивает, все эти болевые ощущения. То есть всплеск адреналина большой – это волнение. И тебе легче. Потому что когда я ушел за кулисы, я там, ну, мне не очень было хорошо. Вот. А на сцене как будто так и надо. Это вот температура 38-39, тоже адреналин впрыскивается, у тебя сбивается надо 37 спокойно. Вообще никаких проблем. Ну вы, получается, такой все-таки адреналиновый наркоман или нет? Вам кроме сцены что-то еще приносит такой прям вот большой выплеск адреналин? Шахматы, шахматы. Я уже второй год играю в шахматы. Я занимаюсь с педагогом, я нашел, как бы это сказать так, в общем, такого старенького дедушку, который находится живет очень далеко от Москвы, вот, но очень профессионального. Его ученики играли с Костинюк, вот, чемпиона, чемпионкой мира сейчас. Он моего сына воспитывал в шахматах, но сын дошел до второго разряда, потом бросил, потому что ну, бросил. А я вот второй год, и вот это приносит мне удовольствие. На площадке редко кто играет. Вот у нас играет Коля, оператор, стадикамщик, он КМС, бывший КМС, где-то в 17-18. Вот я его, в первый день я в него проиграл, а позавчера я его сделал две партии. И я испытываю, не сказать, ну просто как громадный удовольствие, фанат, и все, вот сижу, сижу, вот видите, купил себе задачник по шахматам, детские задачи, да. э, и, этих, и, и все время разбираю, а, ну в общем, вот, вот от чего я торчу, так это от шахмат. Я видел, что вы еще и с поклонниками, и с поклонницами играете. Вы где-то в каком-то из сюжетов с карантина, вам там кто-то к вам обращался и говорит, «Я хочу взять у вас реванш, я вам проиграла, но я с этим не согласна, я хочу у вас выиграть». Да. То есть мало того, что люди вас любят, понимаешь, люди к вам это, так вы их еще и обыгрываете. Есть, ну, <смех> да. Но есть, которые меня обыгрывают. Да, я играю в Ческоме, такая программа Ческом. Там есть все, от чемпионов мира, Карлсона до вообще... У меня очень низкий рейтинг по сравнению с ними. У меня рейтинг 700. Вот у педагога, с которым я занимаюсь, рейтинг 2000. У Карлсона 2600. Ну, в общем, про... приложение шикарное. И да, поклонники я... Ну, их, к сожалению, не так много, кто играет в шахматы. <смех> очень много играет индусов и китайцев. Индусы Пуще. очень хорошо считают. Индусы очень хорошо считают. И когда okay. идет быстрые партии, у них очень быстро проигрываешь, потому что они очень быстро понимают разницу фигур, цену фигур и быстро считают, если останутся они в преимуществе. Китайцы тоже хорошо. Русские мне встречаются в этом приложении, ну может в неделю пару раз. И все, okay. к сожалению. Но когда я сейчас снимаюсь в фильме про 1675 год, и декораторы приносят журналы «Наука и жизнь». Когда я открываю задачки того «Наука и жизнь», вот, и там же шахматы, целые 4, 4 или 5 страниц посвящено шахматы И задачи, которые шахматные тогда были, ну, они очень сложные. Это как кроссворды. Я выписываю один журнал, где в конце а кроссворды там, 52 -го года, 53-го печатаются, 46-го даже. И эти кроссворды ну без словаря не отгадаешь. Это не сейчас вот эти вот... По, общем, да, понятно. Это понятно. я к чему? Люди это... попроще сейчас стали. Но а люди стали попроще, хотя бы потому, что у них нет большой советской энциклопедии, которую можно читать просто как с любой страницы и, и большого советского энциклопедического словаря, о котором вы как-то говорили, и который на самом деле лежал в каждом интеллигентном доме. Да? То есть и, а вот, в принципе, половина того, чего я откуда-то вдруг вспоминаю, это все из большого энциклопедического словаря. Вот, то есть, поэтому, ну, да, а сейчас чего? Сейчас э, тебе не дает интернет э, такого, скажем, э, запоминающегося знания, потому что оно девальвировано, ты немножко другую ценность э, получаешь. Сейчас все серферы. Раньше были дайверы, погружаются на дно, изучают проект. А сейчас все серферы по волнам пролетелись, и все. И что, что помнят, ничего не помнят, к сожалению. Антон, да. мы с вами лихо так начали, уже говорим. Я сейчас вставлю а, только то, что я а, хотел сказать вначале, а, чтобы вас немножко как, а, представить. Но не то, что даже представить, просто сказать то, что я вот про вас чувствую. И мы совершенно также дальше продолжим, да? То есть Давайте. я, да, я что думаю вообще про Антона Хабарова? Про Антона Хабарова я думаю, что это внутренний баланс, это потрясающая дисциплина, это энергия, это пытливый ум, постоянное самосовершенствование в профессии, да, и даже а если можно, скажем так, камень а, кинуть и сказать, да, да ну, это а, сериалы, это все, да, но а вы, а, пожалуйста, господа и, и дамы заодно посмотрите, и не неопределившиеся, а вы посмотрите, какие это сериалы, да, то есть, потому что а, трамплин у Антона Хабарова это не больше, не меньше, чем «Доктор Живаго», вот, а «Доктор Живаго», я вообще воспринимаю как такое продолжение большого советского кино, вот и вы там вот прям вошли абсолютно естественно и вот по полным ходам в это дело, да потом а, закрытая школа, на которой, которая вам дала очень много популярности, да очень хороший сериал Мурка да. Да, Мурка это же, это же не просто. То есть, это какая атмосфера, это какая какой объем, это какая Одесса, это какой язык. В конце концов, да, если уж мы все страны, в которой половина сидела, половина охраняла, то а, так или иначе, атмосфера Мурки нам всем достаточно близка. И особенно да. хочу сказать особенно хочу сказать, конечно, о, о сериале Казанова, потому что. Ну, мало того, что по, по версии кинокритиков вы актер года 2020 да, за этот сериал и за роль Казановой. Так это еще совершенно потрясающая игра и жизнь про свободного человека в несвободной стране. Вот для меня это так. Mm. Потому что... Вот давайте сразу тогда, может быть, чуть-чуть про Казанову, mm. потому что... Давайте, конечно. Мне кажется, что вы... А, мало того, что вы там а, составные роли такие делаете, как в «Матрешку» разбираете, да, когда а, вы же еще там а, потрясающий объем даете самого этого человека, этого афериста, а, этого, ну вот не было у человека другой возможности, ну вот почти гениальный актер, который не состоялся. да, вот. Как так получилось, что вдруг на прямо скажем, без рыбья на большое количество однотипных сценариев, на большое количество однотипных сериалов, вот вдруг такая роскошь а, с такими возможностями. Как так вышло? О, ну, по моей статистике, хороший сценарий приходит раз в 6 лет. Вот последний, это был Мурка, хороший а -а -а. сценарий, и сейчас Казанова. Они очень редко попадаются. Вот сейчас мне попался такого же уровня, Сценарий Алекс Лютый. Я не знаю, сколько прошло с Казановой, но, наверное, столько. Не знаю, я сразу понял, когда прочитал сценарий, сразу понял, что он обречен об успех, но неважно, буду я в нем сниматься или не буду. Есть такие истории, вот они, они самостоятельные, как вот, не знаю. Только супер, супер. На, на... Спасибо, что вы это говорите. Это прям такой архетип. Да. Вот прям архетипическая да -да -да. история. Здорово имей талант, имей возможность, имей работоспособность это сыграть. И, в принципе, Хабаров, Иванов, Сидоров, ну, то есть человек, способный к этой профессии, кто бы не был, кто бы не сыграл, это все равно выстрелит. Чуть больше, чуть меньше, но история, она сама как действующее лицо, она очень сильная, это очень хорошая драматургия. Открываешь, ну, то есть герой говорит так, как говорили в то время. Герой, ну, то есть там, там все очень, очень здорово написано, это как в общем, удивительный, удивительный сценарий. Я сразу понял, что это, это классная история. Потом начались пробы, пробовалось очень много людей, очень много артистов, замечательных артистов, но кто-то там так не подходил, кто-то так. Самая сложность была в том, что это роли характерные были. Должен быть ак актер-герой, но еще с характерами ролями. Но так как я в театре э, ну, достаточно ну, стараюсь быть свободным человеком, ухожу из театра, если мне какой-то театр не нравится. Я пошел вот сейчас к Безрукову, на губернский театр, и мне дают играть там характерные роли, я играю остро острохарактерные роли, я играю сатирические комедии, острохарактерные комедии. И самое если вы помните этот материал, самая легкая роль для меня была эта «Ботаник». Все считают, что мне она очень сложно досталась, который стихи читает, да, да, он, такой, стих. он такой, абсолютно а? такой, каких какие тогда и были люди. Вот таких людей это, тогда да. было навалом. Да, ну вот вы, это, это мой принос из театра, из пьесы Гельмана «Скамейка». Угу. Вот, я играю в театре, вот. и Гельман тоже был, конечно, мне повезло, Гельман был на моем спектакле. И поругал, конечно, за что-то, ну, потому что это автор, но и за многое похвалил. И вообще это большая удача, когда живой автор смотрит, как ты играешь его писем. Вот. Этот принос оттуда. Какой-то принос из другого фильма. И, ну, таким образом вот так и не создавалось. Поправился специально. Для Мурки я похудел на 10 килограмм. Здесь я немножко поднабрал. Вот. Потому что все-таки советские люди, они более были такие немножечко, ну, упитанные, что ли. Другая, другая, другая немножко эстетика была. Вот. Так что ну, тяжело было, но ну, интересно, здорово. Самый сложный был образ священника для меня, потому что ну, тяжело мне это э, дается, я не понимаю немножко. Но тут Кирилл Беревич режиссер, у него папа священник, вот, и очень много с связано. связанного он помог. Мне здесь просто выстрел все по, по, по интонациям, очень много помог. Команда классная, собрались люди, а потом продюсеры снимали на свои деньги, для продажи канала, что mm -hmm. еще очень важно. Потому что у нас же ну, эх, проблема коррупции везде, и в кино тоже. Вот. Но когда люди снимают на свои деньги, чтобы продать потом каналу, они отвечают за качество своего продукта. И поэтому, если мой герой ехал в Белиси, вся группа летела в Белиси, mm -hmm. А это... Не один миллион рублей, чтобы потратить. И смена в кино стоит тоже очень дорого. Ну так как канал заработал на это, я так предполагаю, что реклама была очень дорогая в период показа, и сериал был успешным. Поэтому, в общем, все, все, все остались довольны. То есть, вот э, это э, утверждение, да, что э, в кино виден каждый вложенный доллар на экране и каждый украденный рубль, оно по-прежнему работает. То есть, сериалы, они, скажем так, вот это вот правило, они не, не нивелируют. То есть, действительно, да. все видно, да? То есть, по-прежнему, да. именно так. Видно, ви, виден бюджет, видно, крали-не крали, крали экономили-не экономили, все видно. Да. я даже иногда вижу, в каком настроении артист входит. То есть его там спешку у него, или он уставший, или вот он приехал с ночной, или он работает с переработкой. Я даже вижу иногда, что это 14 час смены идет у, у человека, он не может уже ничего говорить. Я даже слышу это по, по артикуляции, по того, как у него, как он говорит, по уставшейся голоса, Ну, все слышно. Мы, и не только не то, что я такой особенный, а мы это очень внутреннюю кухню хорошо знаем и все это понимаем. Ну, конечно, да. Вы, вы внутри. Таких проектов я стараюсь избегать и по-прежнему много отказываюсь. И вот, наверное, я баловин судьбы все-таки, потому что мне везет. Ну, везет, правда. Я отказываюсь, могу сниматься в том, что я хочу. Вот И могу, имея там большую семью, достаточно зарабатываю, чтобы спокойно... Вот сейчас до Алекса Лютова я 8 месяцев не работаю. Не потому что мне не предлагали, а потому что, ну вот, сложно. А еще так воспитан я такой классической школы. Мой учитель Виктор Иванович Кошнов. Люблю хорошую литературу. И когда я получаю сценарий, где написано «Андрей делает лени смазь по лицу», я думаю, боже мой, ну что я буду дальше играть? Это имеется в виду, что он ей рукой смазал косметику, размазал косметику. Ну написано, что «Ну что это?» Или «Закуска на столе...» Встревоженная. Вот, друзья, я, есть, я римарка, закуска на столе. Я думаю, ну, что я дальше могу играть. Ну, это уже экспрессионизм какой-то вообще. Закуска встревоженная на столе. Может она еще и волнуется закуской на столе? Я вспоминаю сразу Дастина Хоффмана в фильме Тутси, когда он кричал, но помидор не может ходить. С другой стороны, в... Тут же можно вспомнить и криминальное чтило, когда она рассказывает анекдоты, потом говорит «догоняй кетчуп». То есть, ну как, может помидор ходить? Да, в этом смысле да. А вот театр, да? То есть вы в губернском театре во многом определяете, скажем так, ли, ли, лидирующие позиции, э, и вы э, репертуар э, можете выбирать. То есть вам, скажем так, достаточно к вам... Ну, короче говоря, вас же не просто так туда пригласили, и вы пользуетесь э, определенными привилегиями в этом театре. Я правильно понимаю? Да, все верно. У меня есть возможность э, выбирать э, ну, роли, э, предположим, ну Хочу я сыграть что-то острохарактерное, мне дают. Хочу я сыграть комедию, мне тоже. То есть я стараюсь тоже развивать себя, иначе смысла работать в театре я не вижу. Вот. Я поиграл в «Современники», и поиграл очень много «Современники», в массовке, вот. и мне это не приносило удовольствия никакого. И сидеть в грим и говорить, что ты такой весь гениальный, талантливый, но тебя никто не понимает, для меня это ну, тупиковый путь, но ну, так невозможно только себя убивать. Потом работал в Майковке, и там тоже что-то не сложилось, на Покровке, вот сейчас в Губернском. Да, у меня есть такая возможность. Конечно, театр – это все-таки такая система, и с чем-то мне приходится и смириться, но ничего не поделаешь. Все-таки театр – это такая очень жесткая структура, жесткая дисциплина, но ко мне очень хорошо относятся, меня очень любят. Когда тебя любят, ты это чувствуешь и по-другому играешь. И без Безруков ко мне, конечно, очень, очень тепло относятся, и любят меня как артисты, мне очень приятно. Театр вам дает больше, чем забирает. Конечно. Театр это, мне кажется, необходимая вещь для любого артиста, потому что только там ты э, тренируешь свою, свой организм, свою актерскую систему, свою эмоциональную, эмоциональную систему. Потому что, ну, предположим, три месяца репетиции или четыре месяца репетиции для дивана. В первой сцене, ну, если так грубо, вот просто для зрителей объясняем, первая сцена это... Эмоции отчаяния, слезы и так далее. И я 4 месяца каждый день по 12 часов тренирую эту эмоцию. Где у меня такая еще будет возможность? Да нигде. Поэтому в кино, когда мне просят там, моего героя Казанову или Мурку там, ну, заплакать результативно, я делаю очень быстро, потому что у меня это все наработано. И так далее со всем, со всем остальным. Потом в театре есть возможность... Ну, как сказать, в репетициях, все Самые самое. лишнее. Понять вообще. Ну, театр это. Я не знаю, я не представляю себя без театра, честно говоря. и Я работаю там не, не, не за деньги, а еще удивляюсь, что мне еще и платят. Ну, Что-то приходит на карточку. Ой, какое счастье, еще за это. Я бы сам платил, клянусь, чтобы работать. Там. Вы как-то говорили про. «Маска и душа» книжку Федора, Федора Шаляпина, Шаляпина да, да. Федора Ивановича. А, то есть, ну пон понятно, я вот эту книжку тоже по, по юности помню, по детству, а, и он один из первых, кто в опере а, стал играть драматически, да, то есть кто вот в оперу привнес драматическое исполнение, драматическое искусство. Он там даже да. что-то такое было, когда он там, а, в, в, когда он играл в Мефистофеля, он себе на реснички приклеивал, значит, такие вот… Чтобы был такой блеск, был, чтобы вот что-то такое. Вот. Ну, и вот Федор Иванович Шаляпин, он же очень русский человек, да, и он говорил: вот да. вспомнил сейчас вот фразу из этой книжки: он говорил: Ну, а кроме всего прочего, на Руси без драки не проживешь. И вот у него, скажем, такие вещи там тоже в этой книге есть. Вот. То есть на Руси без я, драки… Я не услышал, я не услышал да. а без драки не проживешь. Да, на Руси без драки не проживешь, он да. говорил. Угу. Вот а да. вы, вы вот человек эмоциональный или больше сдержанный? Вы вообще когда последний раз с Антоном дрались? Я не помню, в школе, наверное. В школе, наверное, да, в школе. В институте уже нет? А, в институте, да. Да, дрался, дрался в институте, да, да. За свою будущую жену дрался. Очень сильно ударил своего однокурсника, вытащил его за шпирку, за волосы в коридор, на кухню. И ударил его, да. да. И агрессивный человек, я, видимо из своей физиогномики произвожу впечатление очень из-за голоса, из-за тембра. Да. Очень такого степенного, <смех> степенного, размеренного человека. На самом деле, я ну, агрессивный. И даже местами очень агрессивный. Это моя большая проблема, если стараюсь справиться всегда. Вот. Ну, вот, и так, такой, какой есть. А вы как с ней вот. справляетесь? Через спорт? Или через что? Что вам позволяет свою агрессию Вообще, держать? Агрессия. Я рефлексирующий, агрессивный. Поэтому мне помогает, мне помогает псих, психотерапия, как, как, как никому, наверное. Я общаюсь с психологом, я все это на нее вываливаю, выговариваю. Вот. И жене меньше достается, детям. И мне, и мне хорошо от этого. Я хожу психологу вы... уже очень давно. Вы проходите вот многочасовые сессии. У вас есть, скажем, такой план работы с психологом? Ну, сейчас уже это такая чисто гигиена, как бы психики. Да. То есть, может быть, два раза в неделю, когда. Когда я очень устаю, у меня начинаются мои вот эти всякие неприятные состояния, депрессии и прочее, ну, каждому человеку это знакомо. Когда мне было очень плохо, это было достаточно много, там, несколько часов, там, может быть, часов пять в неделю, мне это было необходимо. Сейчас уже мне гораздо легче, сейчас только когда устаю. Угу. У меня есть свои, как бы, такие проблемы личные, которые меня как накрывают по, по, по нескольким поводам. Это мне помогает, мне гораздо легче становится. А алкоголь? Нет, я не пью. У меня пил дед, и я это все видел, и я не могу это видеть. Сигареты только сейчас курить, ну, врачи запретили, я курю сигары. Они, сигары или сигарил, они не имеют от них губа, в общем, мне нравится. Понятно. Ничего нельзя, к сожалению, я бы с удовольствием. А... Антон, вы, вы вот несколько раз по разным в разных, скажем так, программах рассказывали вот о своем детстве, о том, что вы вот как так попали в такую подростковую ОПГ. Я знаете, о чем хотел спросить? Не, не столько об этом, сколько о том, как вы вообще первый раз об этом рассказали, и вот как это случайно получилось, не случайно и. Там а, потому что скелеты в шкафу они есть. Вот ну, у каждого, скажем так, человека, наверное, который вообще куда-то идет вперед. Но вы свой скелет, вот сразу вы его вытащили. Он у вас ну, достаточно таком на, на виду. Вот. А вы это да, вы это почему рассказали? Или это случайно произошло? Не, нет, я это сделал сознательно и говорю про психолога сознательно, и вообще достаточно большую часть своей, ну, то, что люди скрывают. Я ненавижу, когда актеров идеализируют. Я просто... И для меня это, ну, странная какая-то история. Мы такие же люди, как и... Все наша профессия такая же, как и любая другая. Она не проще, не сложнее, она такая же, как есть. Вот, видимо, я думаю, что ради этого я и... Сказал для того, чтобы, ну, что люди поняли, что я обычный человек, обыкновенный, у меня есть какие-то, у меня есть большие недостатки, есть какие-то достоинства, и что личность – это сочетание и отрицательных, и положительных качеств, это не что-то, это только дети делят людей на хороших и плохих, что этот хороший, этот плохой, а у взрослого человека ну, не бывает, не бывает все, все одним цветом, это очень странно. Вот. Я вообще не люблю, Я, ну, как, я вот вы сегодня... <смех> ну договоримся на интервью, я думаю, боже мой, ну почему у меня, ну блин, так мне сейчас не хватает, я люблю очень биолога Сапольского, Роберта Сапольского, думаю, ну почему вот, вот, вот у этих людей, или там встречаю кого-нибудь, какого-нибудь ну, умнейшего дядьку-шахматиста или кого-то, думаю, вот у кого надо брать интервью, ну что у нас-то? Но актеры зачастую это дубари просто, они не могут связать двух слов. Чего, ну, О чем о актер может рассказать? Ну, только вот <смех> о себе или в качестве о сценарии. Я, я очень, ну как, мне однажды пожилой артист замечательный, шутов в театре, он мне все время, как сказать, вставляет пистон за мои высказывания. Он говорит, я вот не люблю артистов, он мне все время говорит, ты не имеешь права это говорить, тебя коллеги из цеха съедят. Ну я правда. Не очень люблю артистов, но ну, вот так получается. Не знаю, может быть, может быть, я поменяю свое мнение. Ну, вот я не знаю, я не зачастую не о чем поговорить, просто, ну просто не о чем, ну, так бывает. Я вот дружу, мои все друзья, значит, это Белов, Саша, художник, ему 70. Значит, Белозарович ему 70. Вот все, как сказать, условно, олды. Вот мне с ними интересно, мне с ними есть о чем поговорить, они мне что-то расскажут, я им что-то расскажу, вот. А доктор Сопольский, да, о котором вы сказали, хорошо, давайте про него, вот что он говорит, сможем ли мы измениться, значит, из-за пандемии. И так, если коротко сказать, говорит, да ни черта, не сможем мы поменяться. Мы как те же самые бабуины, которых он там в Африке 30 лет изучал, да, да. он говорит, а, а что, для человека это публичное поведение, стадное поведение, это часть людей, как их этого лишить? Отсюда и такой выплеск агрессии, что людям не дают вместе собираться, не дают им быть социальными организмами. Вот они и сердятся отсюда столько агрессии с этим пандемией, не пандемией. А вот вы как все-таки думаете? Я вас, конечно, не как доктора Сопольского спрашиваю, да, все-таки как... А актера а, Антона Хабарова, который все-таки, ну, на мой взгляд, чуть выше, прямо скажем, по интеллектуальному уровню средней актерской братии. Вот вы все-таки как умный актер, а, Антон Хабаров, вы все-таки думаете, человек может поменяться в результате, и все-таки мы многое хорошее возьмем. Из, а, вот этой, а, из того, что с нами происходит? Или безнадежно все? Я думаю, люди не меняются. Вот совершенно. Это я еще кто, кто же это рассказывал? Как в Греции, по-моему, или в Риме нашли камень в Греции. Нашли камень, где было выдолблено, что-то фраза какая-то «молодежь уже не та» или что-то такое, mm -hmm. то есть это было миллион лет назад. Нет, как вот я смотрю, я, я изучаю, ну, там, когда работаешь над ролями, там, классику изучаешь, там, Чехова, с точки зрения истории вообще был вчера или еще раньше, ну, не меняется психология, психика не меняется, одежды меняются только. И... Нет, я с согласен с Апольским, Но мне понравилась его больше, знаете, какая мысль? Его спросили, э, ну вот вы считаете, говорит, дикостью, что рыжих женщин в средневековье сжигали на костре, да, вот, за то, да. что вот они ведьма. А что сейчас, Вот что будет для нашего времени такой просто абсурдом? Он сказал, что для нашего времени это будет то, что мы судим людей за то, что они убивают этих маньяков серийных, ну и так далее. То есть это изначально отклонение в мозге, так что там с лобными долями, не буду врать, но что-то с отклонением от лобной доли как-то по-другому, там что-то все у них устроено, то это изначально люди больные, что это их судить за это просто, ну, просто как какой-то абсурд. То же самое, как, как сжигали людей на, на костре, женщин, так то же самое и здесь. Такая какая-то очень, очень необычная и какая-то глубокая мысль. Вот, мне она очень понравилась. Ну, смотрите, эта же мысль вам не случайно понравилась и отклик вас нашла, да, то есть вы вообще вот так, случайностей же вообще не бывает, все-таки, наверное, да? То Дают, есть вы, да, да? Да, вы да. вот так, так или иначе все время где-то близко к криминальной теме, да, то есть вы так или иначе с ней соприкасаетесь в творчестве, да, там вы… А в, в детстве, юности через это прошли, то есть и я так понимаю, что нужно было обладать большой силой характера, чтобы без потери из этой истории выйти, да, потому что, ну, многие же не вышли из э, молодых ребят, из э, такого рода истории, из молодежных банд, они, скажем так, жизнь свою погубили. А вот, а, то есть вот что такое вообще, говоря, э, криминальный человек? И что такое свободный человек? И почему это вот именно на нашей территории, постсоветской или там а, просто российской сейчас? Почему это так близко получается? Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, правда. Я могу сказать, почему я туда пошел. У меня было очень много внутри агрессии и было огромное желание выделиться. Вот. Очень много что давило. У меня были тяжелые отношения с, с дедушкой, с которым я вот жил каждое лето. У меня было немножко недопонимание в семье, и мне нужно было как-то, как-то, амбиций было очень много, агрессии много. Надо было как-то вот заявить о себе, показать о себе. И так как я вот скрывал машины, никто, никто, никто в Балашке больше так не делал. Для меня это было просто что-то… Я чувствовал себя героем. Мне эти деньги даже были не нужны, которые там ребята, они же вынимали магнитолы, я так понимаю, продавали, я даже этого не касался. Вот. Но это такой вот… Какой-то бунт подростковый. Я не знаю, что это такое. Вот. И уйти мне тоже… Я еле ушел, потому что у меня отец работал в охране, и он мне предлагал уже свою помощь с взрослыми людьми, с охранниками чтобы мы подъехали и вот на эту стрелку все это нормально развели, чтобы меня отпустили. Но у меня хватило мужества. Меня просто... Ну, ко мне хорошо относились. И как-то они плюнули на меня. Еще пару раз там просили. Я говорю, не не ребят, нет". Я даже не переезжал, не переезжал в другой район, хотя я думал об этом. И в соседнем подъезде жили ребята. Но потом начали всех убивать просто. И все. Одного на дискотеке убили, другому ухо отрезали. Ну, в общем, потом уже началась такая жесть, что они сами все уже разбежались, там была, видимо, какая-то, ну, тележка, я не знаю, что там было, вот, и это, конечно, ужас. Ну, да, то есть вы вышли, а вот вы же, где-то я опять же там увидел, вы где-то еще, вы собирались еще в армию пойти, но у вас в связи с э, очень серьезной миопией вы просто никак не проходили, да, а вот почему опять же такая вот страсть надо было, ну, пошли бы вы в армию, да, там, ну, попали бы в какую-нибудь, не дай бог, горячую точку, ну, и не было бы никакого. Это, это был как раз год, точнее, да. Вот именно. То есть, э, ну и не было бы никакого, вполне возможно, Антона Хабарова. То есть, ни актера, не просто физически. То есть, ну, а почему вот так все-таки внутренняя потребность к каким-то вот таким э, экстремальным вещам существовала? Много агрессии. Очень много было агрессии во мне. И желание Очень... выделиться. Вот и все. Больше, ну, больше ничего. Сейчас вы ее переплавляете, эту агрессию? Конечно, она уходит в творчество, она сублимируется в творчество, там, в шахматы, которые, кстати, очень агрессивный вид спорта. И мне «Ход королевы» – конечно, прекрасный сериал, но он совершенно не про шахматы, кто мне что не говорил. Он совсем как что-то другое, потому что шахматы – это один из самых агрессивных видов спорта. Антон, может это он, может это вы так вкладываете в шахматы, то есть такой вот наполняете шахматы такой агрессией, что он для вас Нет. вы прям про шахматы рассказываете, я думаю, вы про карате говорите, чистое слово. Да-да. Шахматы. Это просто какие-то джентльмены, да, лошадью ходи, лошадью, ущи, ущи переги. Нормально, хороший О, расклад. Вам надо платить Да, да. Может быть, может быть. Ну мне да, может быть. Вполне возможно. <с> это я наполняюсь, <с> этой своей <с> такой агрессией, потому что, когда я проигрываю шахматы, все это понимают на съемочной площадке, дома, все говорят, ой, не, не трогайте нет. лучше его, сейчас он отойдет минут 10, <с> потому что там <с> возможно. <с> я честно скажу, что желание выделиться у меня до сих пор осталось, и я, вот у меня такое свойство моего характера, я везде хочу быть первым, всегда, вот, и... Вот это вот сложное детство, о котором я когда-то говорил, оно действительно было эмоционально очень сложное, ну просто. Мне дало такую уникальную возможность для моей профессии, я просто благодарен вот своему дедушке, которому, с которым у нас были жуткие отношения. Я могу работать вопреки, я могу работать, когда меня не принимает режиссер. Я могу работать, когда мне говорят, ты безобразный артист, я не вижу в тебе таланта, ничего. Но продюсеры тебя утвердили, грубо говоря. Мне никогда не ни то такого не говорит никогда. Но вот с таким, я даже с таким могу работать и делать свою, ну, на 100%. То есть с мне, сопротивлением. Мне, да, мне даже легче работать с сопротивлением. Меня пугает, когда я нравлюсь. Это просто для меня, я думаю, елки-палки. Ну, работать в любви мне тяжелее. Лучше, когда у меня не получается, когда у меня все плохо, когда режиссер говорит, боже мой, у нас через неделю премьера, а что нам делать, Хабаров, у нас ничего не складывается и так далее. Вот мне легче работать вопреки. Такая психика. Вы, мне кажется, нормальный русский человек, которому всегда хорошо работать, когда ему здорово пнут под зад. То есть, ну, это, да. в общем, мне кажется, во многом еще и свойство национального характера. Что-то есть, чего бы вы никогда не стали делать на сцене, в кино, в театре, потому что вот у, у того же Серебренникова, да, в Антоний Клеопатра, да, то есть вы играли, ну, там полностью обнаженным, да, то есть это было по, по обусловлено, ну, понимаете, вот людям, которые имеют возможность смотреть спектакли, вот. а мы, им здорово, а остальным приходится верить на слово, что вот, э, это было абсолютно необходимо, чтобы Антон Хабаров был обнаженный в этом спектакле. Ну окей, обнаженный, обнаженный, кого этим удивишь. А вот э, что-то есть, чтобы вы вот, ну, не смогли сделать по каким-то своим внутренним соображениям? На сцене, есть, ну любая вещь, которая просто неоправданна, я бы не стал это сделать. А во всем остальном у меня нет никаких табу. Если это оправданно с точки зрения материала для того, чтобы усилить ну, эмоциональный эффект или работать на идею в спектакле, вот именно вот так надо сыграть. Нет, мало предлагают, к сожалению. Вот сейчас мне э, классный был материал, хотели делать, сделать. Здравствуйте, я ваша тетя. Я так, мне так хочется это сыграть, мне так хочется сыграть туда передевание переодевание. Вот сначала такого мужчину с этим голосом таким низким, потом женщину, вот эта игра. Ну, к сожалению, пока, пока это, вот это мне интересно в театре. Но пока что-то мы еще не, не решились на эту постановку. Ну, да нет, тому нет ни, ни ориентации в кино и в театре, лишь бы сценарий был хороший. Uh -huh. Я могу и гея сыграть, и кого угодно. Ну, то есть, э, главное, чтобы была хорошая роль, чтобы было это интересно, а не просто там, ради, ради эффекта. Так неинтересно. Ну, такой немножко глупый вопрос задам. Ну, если, если это некорректно сочтете, не отвечайте. Вот что такое Бузова и, и хат. О, -о, О, я вам скажу. Бузова – это... Давайте так, значит, я к ней отношусь совершенно спокойно и даже больше, ну, вообще никак не отношусь. Но Бузова – это абсолютно American Dream. Это абсолютно девочка, которая говорит всем остальным, поднимайте свои задницы и начните что-то делать, тогда все получится. Бузова, Бузова вкалывает, как не вкалывает, по-моему, наверное, никто у нас. Она работает очень много. Она не обладает никакими суперталантами, ни драматическим. ни драматическими ни там вокальным, никаким, она просто сделала себя сама. Это просто для девочки из какой-нибудь глубинки, которая тоже не, не, не обладает ничем, она смотрит на Олю и что она говорит? Ничего не бойтесь, <с pandemia> кайфуйте, жизнь одна, <с epidermis> все. Это абсолютно американская, это вот первый, первый человек в нашей стране, мне кажется, который вот абсолютно олицетворяет эту фразу, американская мечта, сделала себя сама, из ничего, просто работала и все. Потому что когда меня спрашивают, ну МХАТ, Бузова Амхат, ну окей, ну, мне, мне все равно. Я знаю, честно могу сказать, миллион таких же артистов, драматических, которые отучились, которые играют на уровне воли. Ну почему-то почему, почему все как-то к этому нормально относятся, а к Бузове что-то такое, как бы, вау. По мне так... Не, она, же, она же на самом деле очень важную санитарную функцию выполняет сейчас в обществе. То есть она позволяет огромному количеству людей ругать ее и молодежь за бездуховность. То есть это же просто такой клапан, просто выпуск пара. То есть это ну, совершенно замечательно. Да, да. Вы считаете, что это такая синдерелла, да такая? Да, да, абсолютно, абсолютно. Да, она буфер, действительно, она действительно буфер для всех. Да, такой, типа, ай, я лучше, чем Бузова, и вроде как но она вообще не сейчас не человек, если посмотреть. Она бедная, вот я смотрю на нее, она у нее, ну как, она плачет, она устала, видимо. Я как-то к ней очень спокойно отношусь. Я понимаю, почему, почему так, так увлечены там, девчонки молодые, я понимаю, потому что вот она для них... вот Есть такие села, там, города маленькие, в которых потолок города просто ну, вот какой-то ну, сразу виден. А смотришь на нее. Вот она работала, что-то сделала, развивала себя как-то. Как, -как, как могла. Его вот добилась всего, что хочет. Это такая американская мечта. Она. Как вот хочешь, мне не нравится она, но она есть, и все. Ей плевать, что и она, и, и она мне не нравится, потому что у нее все, все в порядке с самооценкой. Фильм о сердце врага. Вы играли его на немецком языке. Язык учили, заучивали роль со слуха. Значит, фильм сделан, но… То есть, во-первых, о чем фильм? Первый вопрос. И второй вопрос, почему он так и не пошел в России? Почему его так и не показали в России? Фильм «Пяти подвигов» немецких солдат на войне и о пяти подвигов российских солдат. Называется «сердце врага», что у врага тоже может быть сердце, и что воюют, наверное, все-таки другие люди. А не пошел в нашей стране, потому что немцы не могут быть героями. Все очень просто. Немецкие, немец это что-то, ну, лёс-лёс, Шнеля, человек без сердца, руси швайная он Ливайне, вот вот все. Человек без сердца, без вообще без всего. То есть это такой враг номер один. То есть он не может, хотя масса же подвигов немецких солдат, но такая тема я уже получал несколько раз, но ничего, еще раз скажу за это, что, ну вот, к сожалению. Хотя мой дед мне рассказывал, что. Он же жил в Смоленске. И это как раз ну, самое такое первое направление, куда они пришли. Вот, под Смоленск. И э, немец, его кормил хлебом, отрезал ему бол батона хлеба, звал его, давал ему кусок, кусок масла. Просто. Просто, по видимо, у него тоже были дети, и он, и же, тоже понимал, что насколько тяжело, насколько хочется есть ребенку. Ну, то есть. Разные разные люди. Ну, в общем, вот такая история. Я думаю, что только поэтому он не прошел. Потому что фильм был снят, фильм был смонтирован, была написана музыка, дорогое кино, красивое кино, с таким хорошим вкусом снято. но не пошло. Это совместный проект? Нет, нет, это наш проект был. Это наш проект? Наш проект сделан на частные деньги. <связывая> да, да, на частные деньги сделаны, да. А... Вы, вообще мне вот из ваших интервью, честно скажу, мне очень понравилось одно интервью вот с Винником. Мне кажется, вы как-то с ним очень хорошо поговорили, а с, с этим человеком, и человек глубокий, и, и вы не плоский. То есть как-то очень все сложилось здорово. Вот, хочу вот сказать, потому что вообще... Как-то как не хвалят, скажем так, друг друга, те, кто делает подкасты. Вот Мне кажется, что этот человек заслуживает похвалы. А вот, и вы там совершенно замечательно говорили о тех, кто для вас является такими верхним уровнем актеров. Да? То есть вы говорили, что это вот Кирилл Пирогов. Олег Борисов, Олег Янковский, а потом вы сказали о женщинах. И о женщинах вы назвали только две женщины. Вы назвали Чулпан Хаматову и вы назвали Пугачеву. Вот вы можете вот это прокомментировать. То есть, ну, то, что Чулпан Хаматова это ну замечательная, потрясающая, талантливая, красивая актриса, но которая тем не менее сыграла в довольно большом количестве плохих фильмов и плохих сериалов. Вот это одно. И второе, вот ну Пугачева это, конечно, явление и как бы ну вот. А почему вот все-таки, почему именно эти два женских имени на самом верху для вас? Ну Пугачева Потому что гениальная актриса, и когда я слышу ее голос до сих пор, слушаю ее песни, со мной что такое происходит, что <laughs> я Она забирает меня полностью. Вот настолько талант, гений. Ну, сложно объяснить. Тут, наверное, больше какие-то эмоциональные вещи. Я не, не, не, смогу, не смогу объяснить. А Хаматова, ну, во-первых, я с Шулпан знаком. И... Я ее как актрису люблю, и как личность. Она в свое время мне помогла очень сильно. У меня друг попал в аварию, и нужна была группа крови редкая. И она была недоступна. Я ей просто наговорил на я был, ну, то есть мы не были так с ней знакомы. Я ей просто наговорил на автоответчик сообщение, что мне нужна помощь. У моего друга, который попал в аварию, нужен четвертая отрицательная группа крови. И ко мне на следующий день стали приезжать люди с ее фонда издавать кровь, и я какие-то там что-то говорю «давайте вас отблагодарю, билеты в театр», мне говорят, «ничего не надо, просто, просто сделали, сделали ну там, то, что должны были сделать и все». Сложно объяснить, но вот ну, наверное по, по творчеству, по таланту, потому что я не знаю как человека, ни Чулпан, ни Аллу Борисовну, то есть такое шапочное знакомство. Но... И также и Борисов тоже по таланту. Личности сразу видны, сразу чувствуются. Ну, не знаю. У нас в стране уровня Пугачевой и певицы и не было. Так исполнять, так актерски исполнять свои песни. Спасибо. Танцы со звездами. А проект, да. который вам дался большой, я так понимаю, кровью, и вообще да. много из вас чего забрал. А вот, да. и прежде всего энергию, где-то вас даже вот так вот, мне кажется, в какой-то момент, ну так, очень сильно, большое было напряжение, да, то есть это вот по нескольким высказываниям понятно. А вот вы его ради денег делали или все-таки еще какой-то мотив был? Нет, я пошел вообще не ради денег туда, там деньги-то небольшие были, платили не так много. По-моему... 10 тысяч за проход в следующий тур после вот этих огромных, вот огромных-огромных ночных тренировок, То есть, там... А ощущение это было, что как раз за деньги там люди работают? <сёк> Нет. Нет, я пошел туда, потому что я отдал этому виду спорта около восьми лет, и мне нравилось танцевать, всегда хотел. Тут была возможность потренироваться с профессиональными тренерами. Юра Низдоминога и Катя Трофимова, они вообще были учениками. Донни Бернса, величайшего тан танцовщика. Сейчас же тоже эстетика бальных танцев изменилась. Мужчины сейчас кривляются, сейчас так, так пошло танцуют. У меня есть друзья, там есть чемпион мира, Славик Риклиба. Мы все время с ним, когда переписываемся, я ему все время говорю, Слава, ну, как ты, наверное, последнее вот поколение, ты, Тим который танцевали великолепно, который была действительно мужская подача танцев. Что сейчас происходит, я не очень понимаю, это такое... Ну, Как-то как странно, странно именно в выражении эмоций. Я считаю, что всем танцорам бальных танцев необходимы уроки актерского мастерства, чтобы все-таки танцевать танец, а не показывать себя. Вот здесь индивидуализм не очень нужен. Все-таки парный вид спорта. Вот. Поэтому я пошел туда ради танца, и... но ну, кайфануть не успел, потому что это были какие-то адские нагрузки, адские, просто адские. И там я познакомился с Ксюшей Собчак. И вообще в таких сложных ситуациях люди проверяются, всегда проверяются. И вот по-человечески Ксюша, ну я знал только вот по, по шоу «Дома-2», вот, на ней был этот стереотип, этот ярлык, но она такой прекрасный человек оказалась, что я вообще не ожидал. Ксюха нас ну просто... Поддерживала всегда, если что-то там нужно, ну, в общем, какой-то какой удивительный человек. Я вот тогда это понял, что насколько телек может транслировать другой образ, вообще другой, другой, другой герой, как этим можно, можно, как этим можно пользоваться. Там. Поэтому вот эти вот такие два открытия для меня было. Ну и танцевал, танцевал и, в общем, получал удовольствие. А вот э, вы, вы сейчас говорите, то есть, ну, спасибо за Собчак, это действительно интересно, потому что как-то вообще мало э, кто про нее говорит э, добрые слова, а вы прям вот, да, вы прям действительно сказали, я, я вам верю, вот, что это правда, что она действительно человек. Ну да, потому что у нас были все. Понимаете, у нас были очень такие очень адские условия. Мы тренировались ночами. Днем я с утра я репетировал спектакль. Три сестры мы пускали. Днем я снимался, а ночью это с 12 до 3 до половины четвертого. Я танцевал на паркете. Мы все там танцевали, в этом одном зале. Потом опять в 8 утра съемка. Ну, то есть я там похудел. Там все, все мне говорили, давай на онкологию сдай анализы. Что с тобой? Мы тебя не узнаем. Я вообще был точный худой. худой. Вот. И в таких условиях проверяются люди. И мы все вместе были вот в одной этой, варились в котле и Ксюша. Ну, там были люди, которые проявлялись себя так, что думаешь, боже мой, ну ужас какой. А Ксюха, Ксения в общем была на высоте в этих сложных условиях, скажем так. Хорошо. А вот а то, что вы говорите о том, что сейчас танцуют не так, мужчины, не мужчины, кривляются и так далее. А может быть, вы просто как тот, тот портной, который знает, как раньше надо было шить брюки. А сейчас брюки шьют по-другому, а вы все вот про свои старые брюки, то есть вы, не кажется вам, что вы можете так вот впасть в такую уже, вообще ну, печальную историю человека, как вы сказали, там где-то в Древней Греции да, было, молодежь уже не та. Вот, <связывающие> да, <связывающие> да, 5, 5 тысяч да. да, лет назад на монете написано. Вот, ну и, вот и Антон Хабаров говорит, да что, вот в мое время люди танцевали, были мужчинами. А сейчас кто так танцует? Уже, понимаешь, нету тех танцоров. <связывающие> вполне возможно, вы знаете, вполне возможно, вполне возможно, что это только меня раздражает. А всем остальным это вообще все равно, и считать, что так надо. Я-то как, как раз думаю, что огромное количество людей сейчас вас поддержит и скажет «да, да, именно, что никто уже не может нормально танцевать». Конечно, как танцевал вот Донни Бернс, предположим, классический. ну то что Мужской танец была суть, суть в этом танце была мысль, была идея, сейчас как-то все… Ну, и таких, как Ну, таких как Донни Бернс Малый, таких, как Славы Крикливый, там Тимохин, величайшие танцовщики. Eh, про славу даже сняли фильм Последний танец называется. Фантастический документальный фильм о, о, о, о том, как он тренируется. Очень шикарный фильм. Не переведен на русский язык, к сожалению, потому что. И тоже не востребованный немножко. Слава много э э гастролирует в Японии. Там любят очень больные танцы, там прям культ. Вот. А здесь, ну, более-менее не, не так много, к сожалению. Вот. А знаете, хочу вам а, напомнить а, историю про Стивена Кинга а, и его жену. Да, то есть а, там а, они а, решили пожениться, а, вот. Она студентка, он студент, и когда он говорит, я обернулся к девушке, которая лежала рядом со мной, и сказал, что «а давай поженимся», она на меня посмотрела и сказала, давай мы об этом поговорим утром. А вот потом утром она на него посмотрела и сказала, ты знаешь, это отвратительная идея, она очень плохая, на самом деле, жениться, потому что… У нас нету ничего, мы, мы студенты, мы не понимаем своего будущего. И вообще хуже этой идеи mm -hmm. быть просто не может. Но при всем при том я согласна. Вот. И он тогда, пошли они в магазин, и он купил, попросил самые дешевые золотые кольца. Он попросил. И им, да, им продали два кольца за 15 долларов, там, или за 16 долларов, по 8 долларов за кольцо, вот, и когда они ехали в автобусе, там у них такая церемония была весьма и весьма, скажем, такая скромная, вот, и он как-то, да, он как-то разбавить ситуацию, он ей говорит, ну, говорит, думаю, что эти кольца наверняка будут оставлять какой-то зеленый след. Вот. Ну, а она ему тут же ответила, надеюсь, у нас будет достаточно много времени для того, чтобы увидеть это. Вот. Ну, и в результате они прожили потом вместе 45 лет. Финк в разное время по-разному объяснял эту, этот феномен такого длительного брака, то он говорил, что да, да, нам просто повезло, да, то есть мы просто моногамны, что, что жена, что я, то есть мы просто моногамны. Да, то он говорил, что а, на самом деле, да, у меня и не было другого выхода, то есть у меня был а, либо вариант окончательно уйти в наркотики и а, в алкоголь, а, либо в семью, и в конце концов в какой-то момент я выбрал семью а не они а наркотики ну и много по этому поводу но тем не менее да то есть это такая история это весьма показательная и именно жена его во многом и там первый роман да, достала из мусорки да и а, его отправила и он был напечатан и так далее и так далее ну а понятно к чему я всю эту длинную историю рассказываю у вас 21 год семейной жизни, двое детей, а вы оба актеры. Это все хорошо и ладно. Я вам не буду ничего спрашивать про, про вашу личную жизнь и семью. Я вас про другое спрошу. Вы когда совместно ездите на гастроли с женой, а вы этот таким образом от детей убегаете и устраиваете себе каникулы? Или вы на самом деле прежде всего работаете? Нет. Когда мы с женой… мы Вот я сейчас прилетел. Мы поехали в Калининград играть спектакль втроем с дочерью. И дочь отдали бабушке. И для того, чтобы побыть вместе, Лена поменяла билеты. И с утра вот мы, я прилетел сюда, она прилетела в Москву. И мы долго объясняли администраторам, для чего, чего Лен не может улететь вечером, зачем ей. Мы объясняем. Ну, по сказали ребят, мы хотим вместе, в общем, переночевать и поехать с утра уже. Что, что вы? просто поменяйте билеты, какая вам разница. Мы отдадим деньги, вернем разницу. Вот. мы, конечно, вдвоем, нам и работать хорошо вместе. Но мы проводим время вместе просто. Нам, как и Вишневская, Вишневская же сказала, что если Брастроповичи, они жили все вместе. И все время вместе, и не разъезжались по гастролям, они, наверное, бы развелись очень быстро. Мы тоже все время в разъездах. Мы сейчас переехали в центр, и я даже ну, один, один раз только переночевал там, в Москве. А уже три месяца живу в Петербурге. И Лена сначала приехала сюда с сыном, потом приехала сюда с дочерью. Мы очень редко видимся. Эти 21 можно поделить, и будет 10 всего-навсего. Я все время в разъездах, все время. Она все время или она куда-то уезжает на гастроли, но чуть меньше, но тоже уезжает достаточно много. Поэтому очень ну, мне интересно с ней. Это самое главное, наверное. Мне интересно, она какие-то какие подкидывает все время, там интересные лекции, там, или еще что-то, или что-то мне новое рассказывает. Вот. Она меня познакомила, кстати, с Сапольским, с Нилдограстайсом, то есть это, с Домбровским. Она мне, первая, она мне первая дала книгу «Факультет ненужных вещей», и я был в восторге. А потом, когда я узнал, что он похоронен рядом с нашим кладбищем, в Кузьминках он, оказывается, похоронен, я этого не знал. Это ага. Рядом, не знаю, рядом, ну, с, с театром нашим. Вот. Да. Поэтому да. Лена, да. Лена, такую, она как жена Хичкока. Ее работа не видна, но она очень много, много что делает. Она мне очень много помогает она мне помогает в разборе, разборе роли, она мне говорит, когда я на сцене, как говорится, вдуваю так, что это может потом превратиться просто в непрофессиональную черту. Она мне очень много тормозит, когда я, э, ну, как я не должен себя вести, потому что я все-таки, ну, артист что это может повлиять. Ну, она очень много, очень много мне дает мудрых советов, и я ее слушаю очень много. Это все как бы не так, как никак она, ментор, наставник. Это все в общении. Также я ей в чем-то советую. Ну у нас такой классный классный союз. Мы ругаемся очень часто. Нет такого, что у нас там это птички летают и мы ужинаем под классическую музыку. Такого нет. Вот. Но много ругаемся, очень много. Ну так. Как-то вы о том, что много ругаемся, прям так сказали, уверенно, очень даже с некоторым удовольствием. Да все, потому что очень многие идеализируют нас, что такая вот, мне пишут, там, такая семья. Еще мне пишут, как бы я хотела быть вашей женой, много пишут, вот, ну, женщин, но я, я пишу, что вряд ли бы ты и прожила со мной день, потому что такое количество, там, ну, в кино сколько я целуюсь, сколько у меня постельных сцен, и они достаточно откровенные постельные, сколько, сколько, сколько я смогу уделить внимание второй половине, потому что у меня каждый день по 15 листов текста их надо учить. Вот. То есть, ну, то есть это фактически, ну, это, я не знаю, невыносимая жизнь, наверное. И я и уехал куда-то на три месяца. И ты живи там, думай, с кем он там, где он там, как он там. Это не, каждый, не каждая женщина выдержит. Поэтому наш союз так идеализирует. Я все время пытаюсь, может быть, поэтому я так это педалирую, сказать, что мы, ну то есть у нас мы обычные люди, мы не идеальные, мы также ругаемся, также там, то есть все как все как у всех абсолютно те же проблемы, там также ремонт и, господи, с этим ремонтом мы просто с ума сошли. Кто что где? Я хочу это, она хочет это и это, это кухню, эту кухню. То есть такие бытовые. Ссоры там, вынести мусор тоже. Я там не могу вынести. Она, вот, иди, выноси, мусор. Давай. То есть, ну, обычные, обычные люди, елки-палки. Вот и все. Ну, ваши кольца, тем не менее, все еще не позеленели, да? То есть, все-таки. Мы их вообще не носим. Мы их вообще не носим. Да -да. У нас их нет. Вот и все. Потому что все время с этой работы снимаешь, одеваешь, их теряешь, они где-то лежат, там и все. Все говорят, как, вы, как ты не носишь кольцо, это же, ну это ни на что не влияет абсолютно, не ношу, не ношу, или она не носит, кстати, кольцо. Вы детей, вы детей воспитываете или дети э, все-таки растут и развиваются, глядя на вас и, э, собственно, вы их создаете своим с примером и своей жизнью, то есть у вас вот какой вариант отношений с детьми? У вас а, сын, и дочь, да? сын и дочь, да? Да, мы их и воспитываем, и предоставляем им свободу выбора, то есть у нас есть некие условия, чтобы чем-то занимался, чтобы ты чем-то занимался. Чем хочешь сам выбирай, то есть они сами выбирают себе секции, но они должны чем-то заниматься. Алина сама захотела учить китайский, ее никто не заставлял. Мы даже сначала пытались искать причину, может быть, какой-то мультфильм посмотрела, может быть, культура нравится, может, то что-то рассказал, но потом даже не стали это делать. Просто ребенок любит китайский, и все, и нравится, сама самой нравится. Это, конечно, когда ребенок сам выбирает, это у него другой заряд на, на, на эту секцию, она... Очень довольный, нас всех учит, в общем, потихонечку китайскому. Владик тоже сам выбрал сейчас баскетбол, сейчас он в баскетбольном лагере. Сам выбрал английский. То есть они сами, ну, они много чем занимались, очень много что бросали, огромное количество. Но это все делает Лена. Я это, я... Я хороший папа, но я в основном папа по скайпу. Вот. Но это вот это обратная сторона вообще моей профессии, у меня был момент, когда дочка по, по мне вообще не скучала. И в принципе они по мне не скучают. Что меня очень. Я очень расстраиваюсь от этого, потому что я понимаю, что этот момент просто упущен, и я ничего это не верну. Где папа, папа на работе? Это обычная история. Ну, позвоню там дочери, поговорю с ней. Она меня очень любит, я знаю, но пять минут и все, папа, пап, пап, я побежала. А Ленка приезжает ко мне ложится на диван, они ей звонят мама-мама, и они с ней по 30, по 40 минут разговаривают. Со мной так они не разговаривают. И это моя вина. Они меня очень любят, но вот ну, так получается. Ну а что, если, я, если меня не было дома, вот как они родились, так я, я все время работал. У вот. меня не было дома никогда, и приезжаю, помню, там, после двух недель куда-то приезжаешь, не помню, кто, то ли Влад, то ли Алинка. Я думаю, сейчас вот напрыгнут папа-папа, и такие, о, привет, папа. Как дела? А там два месяца не было. Я говорю, все нормально, дети, все хорошо. Обидно, обидно, очень обидно. И, конечно, я вот такой... Это вот обратная сторона того той профессии, которую я занимаюсь. У меня нет дома никогда. И мама, да, мама, ну, Лена для них очень много что делает. А я вот, к сожалению, даю им возможность просто заниматься то, чем они хотят. Но это тоже ничего ничего не заменяет. Все не так плохо, они меня очень любят, и я их очень люблю, но просто вот не так они скучают по мне, как бы мне хотелось. Но это эгоистические мои чувства, знаете, это я и пер ну, переживу. Очень понятные на самом деле, очень понятные чувства. Да. А у вас же еще и антреприза, кроме всего прочего. То есть вы работаете, служите в театре. Вы снимаетесь в сериалах, и вы еще участвуете в антрепризе. Антреприза это же вообще такая вещь очень специальная, да, то есть эти вот, скажем так, театральные гастроли по городам и весям – это же такая жизнь-то, вот очень близкая к кочевой и к такому ну, uh -huh. практический театр Шапито. То есть вот как вы с этим э, живете и как вы с этим справляетесь? Я пробовал участвовать в интерпризах, у меня не получалось, мне много что там не нравилось. Вот У меня одна интерприза с Леной э, вдвоем, мы там только с ней э, в основном вдвоем на сцене играем вместе. Вот Пьесу написал наш друг Слава Гугиев, прекрасная пьеса, очень очень хороший материал. Все, у меня больше нет. Я даже это не читаю за это просто спектакль. Мы там, у нас даже не. Это даже не, ну, как сказать, не комедия в чистом виде. Это такая больше, больше драма, наверное. Вот. То есть он такой даже не антрепризный спектакль. А как называется? Называется совершенно дурацкое название. Я с продюсером, у продюсера свой взгляд. Называется Судьба в подарок, но назывался он Код Шредингера, естественно. Mm -hmm. и, и я сразу, сразу, по названию понял, что там есть, есть что, есть, есть mm -hmm. что почитать. Вот. И называется Судьба в подарок. Название ничего, ничего не значащее. Просто так считают лучше. Я очень долго боже мой. Это у меня с интерпризы война и всегда. Даже что-то пытался написать в журнал «Театрал», мне дали такую возможность, я там писал какие-то, у меня была там своя, как сказать, ну, условно, колонка в журнале «Театрал». Вот. Я, я пытался написать что-то про «Антерпризу», но понял, что лучше этого делать не надо, потому что меня просто съедят коллеги и скажут, что я сноб, зазнайка и прочее. Но вот у меня не складывался с интерпреза ни одной. Скажу так, в тех интерпризах, в которых я пытался участвовать, мне не очень нравится качество юмора, качество шуток и вообще такое висение на удочке у зрителя. То есть развлекаю зрителей, ничего его не принося. То есть это, это по мне так, это немножко не, не мой. Ну, не могу я в этом, в таком жанре работать. И афиши тоже. Я очень активно в Инстаграме веду деятельность. И там mm -hmm. очень... Нашел э, несколько талантливых дизайнеров, которые мне сделали безумно красивую афишу э, спектакля Код на Сульбах-подарок. Вот. Я предложил продюсерам э, Риме понравилось э, королеву нашему э, продюсеру. Но ну, мы дальше стали высылать это в города. И в городе сказали, что нет, нет, мы не можем, мы не можем. Что вы, что вы, мы не можем поменять формат. Как это так? Мы привыкли, что вот эти вот лопухи подсолнухи, и там лица артистов, и на это обращают внимание. Я говорю, ну вы поймите, ну это просто невозможно, и невозможно на это смотреть, на такие афиши. Нет, нет, людям привычнее, людям это привычнее, людям они обратят на это внимание и придут вот эти вот артисты на фоне голубого неба, облаков, но это просто какой-то ужас, ужас, ужас. В общем, и, короче, не дали мне, но у меня все это есть, вот все эти эскизы. Ну, в общем, так что это один спектакль наш с Леной, и мы вдвоем. История о том, как начинаются отношения у людей, чем они могут заканчиваться. Такая вот идеальная идеальная история в начале, что вот э, с милым и рай шалашей, и любят, и деньги не нужны никогда, и все такое идеально. А потом, к чему это приводит? Вот взрослую пару играет, э, в общем, реальную жизнь говорится, Проклова Лена и Женя Сидихина. Мы играем, вот как, как у них все начиналось и к чему все привело через 20 лет их жизни. Прекрасная тема, она достаточно легкая, она нравится людям. Есть момент и посмеяться, и поплакать. И, конечно, слава совсем еще молодой человек, но он так пишет женские монологи. Вот Леня, он Прокловы написал монолог про счастье, про потери, что просто это написано настолько идеально. Ну Елена прекрасно играет. Ну, в общем, так что талантливая, талантливая, талантливая пьеса. И талантливый автор. Вот. А так у меня не получалось. Мне предлагали и даже с, с известными артистами. И денег много предлагали. Но я приходил и начинался вот это вот, извините, поджопный юмор. Ну, это так неинтересно. Так как-то... Не, не, не надо, не хочу, пока не хочу. Ну, тем, тем важнее, что есть вот такой спектакль, который на самом деле код Шрдингера, а совсем не судьба в подарок. А вот, ну, по крайней мере, люди, которые будут это видеть в городах, они будут понимать, что это то, что, на что можно идти. То есть, ну, и вот и, вот и хорошо, вот и спасибо. Что вы, говорили, вот, вы говорите? Антрепризы? Вот есть у вас антрепризы? Да, есть, есть, есть одна, есть да, есть. действительно. Есть... О, мы приехали, мы приехали на завод КамАЗ, по-моему, к рабочим на завод КамАЗ. И о, это было такое, наверное, не, вот не было еще такого приема теплого, Боже, мой, как им понравилось все. Хотя я немножко волновался, потому что я играю молодого физика. Который рассказывает долго про эти формулы. И хоть мы это обыгрываем про, про кота Шледдинга, но все равно этот, вот этот вот опыт, да, вот, он очень много на нем еще строится. И вот интересно написано. И мне казалось, мало ли, ну им просто будет неинтересно. Это скажет, Боже, ну что ты там привез? Физика, Шредингер, что ты это, то. Но им так понравилось. Я вспомнил Вестника: я его очень люблю, и он, вообще великолепный артист, и он говорил. Такие вещи, что когда ты едешь к профессуре какой-то, им надо привозить материал очень простой, какую-то легкую комедию. Но когда ты едешь к другим там людям, да, не к профессорам, а людям, которые занимаются другими профессиями, к нему им нужно привозить то, что вот либо поэзию сложную, даже Бродского можно привозить, либо что-то вот такое вот. И поверьте, это будет оправданно. Я действительно понял это, потому что были такие аплодисменты. Я запомнил. Мужик стал огромный, такие руки огромные. Оказалось, казалось, что это руки как еще два человека. Он хлопал со слезами на глазах, кричалось Браво, браво, спасибо. Так было так необычно Редко кто так очень эмоционально реагирует. В общем, очень понравилось, очень. И даже вышли нас провожать, и, конечно, не так, как провожали Райкина, потому что я узнал, что его после концерта провожали до гостиницы всем концертным залам. Это же удивительно было. У нас встречали эти рабочие, потом у служебного входа это было что-то. Последний раз у меня было такое на закрытой школе, потому что это в какой-то момент стал культовым сериалом для подростков, но это только потому, что у нас не было детского кино вообще, потому что сериал, ну, обычный, не было ничего необычного у него, обычный сериал. Вот. но вот это именно такая мистическая тема подростки, и это нас увозили с площадки, мы снимали на какой-то около музыкальной школы, это метро, дети позвонили другим детям, нас увозили с милицией. Была площадь детей. Вызвали милицию. Я думал, я думал как, как рок-звезда я просто был. Меня с милицией увозили с площадки. У меня такого больше никогда не было и не будет. Потому что вот, что удивительно, конечно. Удивительно. Детское кино сейчас вырастает. Вот стюардессы, которые сегодня так говорят. Я вот выросла на ваших фильмах. И, как говорится, и второй обед дала приятно приятно дополнительно дополнительно покормила понимаете вот. поэтому вообще удивительно удивительно но мне повезло наверное вот. я часто вот Винник тоже спрашивал извините что перебил вас тоже как, наверное это все-таки отчасти везение какое то это конечно упорство характер мой вот то что я очень работоспособный там я если этот немецкий вот немецкий про который вы говорили у меня уходило на чистую фразу без акцента у меня ходило на предложение где-то полтора дня, чтобы говорить чистенько-чистенько, без акцента. И мне, да, да. И мне немец, немец не поверил, что я не знаю немецкого, он сказал, что ты... Говоришь, просто ты жил там, просто жил в какой-то, ну назвал мне какой-то, он говорит, небольшой акцент, как вот у каких-то вот у этих, в этой части. Я говорю, слушай, ну, я, я правда там не был, он мне не поверил, для меня это было, в общем, огромное счастье. И сейчас я учил немецкий на картине в парке Чир учил долго, очень долго, также учил с диктофона, тоже где-то два предложения в день, вот. и мне немец сказал, что я говорю вообще без акцента. Этого никто не заметит, потому что немецкий мой уйдет чуть-чуть приглушенный по звуку и будет сверху русский перевод, дубляж. Так что я буду отдаленно. Но мне вот, я такой человек, мне вот надо, вот надо, чтобы это вот прям, если я играю немцу, чтобы это было все. Если это мурка, если он болен туберкулезом, то надо похудеть на 10 килограмм. Так как-то интереснее, иначе чего вообще заниматься этой профессией. Мне нравится так. Я приехал в какую-то тоже маленькую, маленькую деревушку. Я вообще мечтаю. Вот мечтаю съездить просто не приглашают, это очень дорого. Я мечтаю съездить на Северный полюс, мне предложили, но это была реклама алкоголя, и я категорически отказался. Я говорю, а можно без рекламы алкоголя? Можно просто я съезжу на Северный полюс. Я не знаю, ну, какой-нибудь другой, что дальше что-нибудь другое прорекламируют. Мне все равно. Но только не алкоголь. Нет-нет. Я приехал в какую-то маленькую деревушку. И э, играл там, я немножко, я совсем не музыкант, упаси, упаси боже, я немножко там поигрываю на фортепиано. Я сыграл им кусочек Шопена, не выученный, до конца, то есть это Ноктюрн там, и чуть-чуть Бетховена. Я такой тишины в зале вообще вообще не, ну, не ожидал. Наверное, у них нет фортепиано в этом маленькой деревушке, и никто не играет, они слышны только по радио. А живое, ну там мне привезли, хоть это был синтезатор, но все равно, это хороший синтезатор. Хороший звук у него, похожий, хороший инструмент. Это они были в таком восторге, им не надо было ничего, а это стихи почитал. Ну, то есть, вот вы правы, нужно что-то такое вот настоящее, хорошее. Потому что цель театра, вот я как прочитал, когда я у, у Товстоногова книжку взял «Зеркало сцены», у него был такой вопрос, ему задали, или это была его лекция, в чем цель театра вообще? Он сказал «растревожить человеческую совесть». Кажется, такие какие-то слова, ну, избитые, банальные, ничего в них особенного. Но это действительно так. Вот когда получается в спектакле это сделать, то тогда зрители тебе благодарны. это, наверное, действительно цель театра, потому что иначе для чего это? Просто повеселить публику. Нет. Ну, публика действительно… ой, сейчас получу еще раз. Как бы это объяснить-то? Публика дура, но в каком смысле дура? Люди понимают только в сравнении. Вот если они пойдут на спектакль, э, ну, не знаю, Гамлет, там, очень средний, если в этот, им очень понравится, но если они на следующий день пойдут и увидят Гамлет другой, они только тогда поймут, что там было плохо. Так они не понимают. Ведь есть такие законы, первые 15 минут люди отхлопывают свой билет. Вот это правда, то что первые 15 минут... Э, в спектакле люди вот даже 5, наверное, они смотрят, вот они пришли в театр, они вот на этот зоопарк, да, вот они видели, все, все здесь, и обезьянка, и жираф, все, кого видели, все, все на сцене, понимаете, как в зоопарке, и все здесь рядом, и они счастливы, безумно, что они видят этого артиста, вот, а потом еще театр, это такая справедливая кафедра, почему я еще держусь за него, в театре неважно ты, звезда, не звезда, известный, неизвестный артист, ты вышел, и вот зритель смотрит, кто как печет пирожки, понимаете? Кто, кто как умеет так, неважно, тебя может переиграть вообще, вообще неизвестный артист, так же и ты можешь переиграть самого известного артиста, это лакмусовая бумажка. То есть в театре не прикроешься ничем. В кино даже мало-майски слабенького артиста прикроют монтажом, музычкой, есть на кого перебиться, в конце концов скрипки, отлет камеры наверх, и ты уже сам плачешь, ничего особо не надо. Вот. А в кино, в, в театре этого, этого не получится. Это прям вот настоящее искусство. Вот так, как надо. Так же, как и стихи читают. Не все артисты могут читать стихи. Вот, кто-то умеет, а кто-то не умеет. Ну, то есть, это разные. Как вы еще раз, еще раз можете, Антон, повторить, вот у вот Товстоногова, значит, это а, растревоженная совесть? Цель театра – растревожить человеческую совесть. Вот, видите, как... На самом деле, вот про сравнение и про закольцованность. Мы-то с вами сегодня с чего начали? А, с того, как вы цитировали а, какую-то а, пьес, пьеску там, или сериал, где а, была растревоженная закуска. Да, вот видите, Точно. мы с вами как прошли сегодня, да, от растревоженной да? закуски до цели, да, до цели театра как растревоженной да. совести. Вот поэтому, ну, а чего, а чего еще? Вот так, так и надо, надо ломать все. Так, а с другой стороны, оно же и то, и другое имеет право на существование. Да? и да, и растревоженная да. закуска, и растревоженная совесть. И действительно, люди ведь должны в сравнении идти от одного к другому. Вот. Но вот за то, что вы так отстаиваете, что людям даже в антрепризе нужно вести хорошее и что люди, людей не надо публику недооценивать, вот за это вам отдельное спасибо. Ну вот как-то как вот так, как-то так мы Басов, с вами поговорили, да. я прям вот должен сказать, да, что я огромное удовольствие получил, потому что вы еще какой-то вот там сноб, не сноп, что там говорят, такой на самом деле абсолютно легкий, приятный, располагающий человек, который вот а чего хочет, то на самом деле с тобой и делает. Вот захочешь, чтобы ты его сидел и слушал, вот будешь сидеть и слушать, и получать удовольствие. Так что вам огромное спасибо за этот разговор. Спасибо огромное. А вы шахматы играете сами? Играете в шахматы? Вы играете? Вот я почему про шахматы изо всех сил молчу, уши прижав. Потому что не играю. Я вот уже про все скажем так, о чем мы с вами там где-то упомянуть, mm -hmm. постарался упомянуть, mm -hmm. а шахматы вот сижу и изо всех сил думаю, вот Антон не вспомнит, не вспомнит про шахматы, а вы все-таки вспомнили. Вот не играю, к сожалению. И не играли, не пробовали никогда, да? Вот, ну, на уровне ходов только, вот виноват, вот с шахматами вот не сложилось. А вот, ну, Могу попробовать. Знаете, когда я начал играть в шахматы, есть такая фраза «мозги кипят». Вот до этого «мозги кипят» это совсем не то, что я думал. Потому что, когда интенсивная партия быстро идет по три минуты, там очень надо было очень, очень быстренько думать и быстро считать. И вот а, у меня болит, вот сзади, сзади оказывается что-то есть у нас. И это болит, это такой приток приток крови в голове, что иногда мне даже становится страшно. Что мне кажется, что я сейчас что-то упаду, потому что они действительно кипят. Это такая нагрузка, это такое. А прям не имеет затылок и не имеет вот здесь виски. Ужас! Вот, что, значит, кипят мозги. Это вот только, только шахматами я смог этого, этого добиться. Вот. Но редко кто играет, вот. Белозарович играет. Ну, он рассказывал мне, значит,. Обожал играть Белявский. Саша, это его друг, артист Белявский, который сыграл Фокса. Это вот телезрительно, мало ли, кто-то кто не подзабыл. Вот. Он обожал играть в шахматы, играл шикарно. И играл артист. Он играл в джентльменах удачи. Самая знаменитая роль. Все побежали, и я побежал. А ты зачем бежал? Все побежали. И я побежал. Вот он был уровня, понимаете, да, о ком я говорю? А в тюрьме сейчас ужин, макароны, вот этот артист. Да, он играл вообще фантастически, на фантастическом уровне. Это вообще было искусство, эстетика. Я пытаюсь сейчас найти вот этих вот дедушек, которые в парках играют в шахматы. Вот. Но когда нахожу, я даже не боюсь к ним подсесть, потому что ну, там, мне кажется, там все... Там все на таком уровне играют, там такие ходы, что даже их просчитать не могу. А однажды я ехал в вагоне в Сапсане с Анатолием Карповым, напротив. И я просто дрожал, и он играл. Играл на телефоне. Я думаю, с кем он играет вообще, с кем, какой у него рейтинг, с кем он играет. Я, ну, неудобно уже человека беспокоить, не неловко. И я встал там, как будто бы я встал вот, нужно выйти, думаю, дай загляну, посмотрю. И заглядываю. А у него там, знаете, игра такая, шарики цветные. Он представляет шарики. Это, такое... я так... это было так смешно. У меня... То есть у меня такой стереотип, что карпов, значит, если он карпов, значит, он должен с утра до вечера играть в шахматы. А человек просто расслаблялся, играл в шарики. А я настроил, думаю, боже мой, что там как. Классная история, это еще, еще к, к разрушению стереотипов, да. Да, есть, ну, да, да, да, ну да, и к нашим ожиданиям, потому что, ну а что ж, вот, вот так вот должен и все играть в шахматы, да, карты. Да, да, раз... а, а, да, а, а Антон Хабаров должен там нечто другое, там, ну. А, да, да. Должен быть три, три раза женат и вообще, и что это, однолюб вообще, с одной женой. Еще остаешься с ней на гастролях, чтобы побыть с ней сутки. Да ты че? Вот такие, да, такие стереотипы, да. Вот. Так что вот так. Хорошо, спасибо вам большое. Мне тоже было очень приятно. Действительно, так лился разговор. Спасибо. У меня не было ощущения, что интервью. Очень здорово было, очень удобно. Спасибо.